приветствую вас дорогие друзья вы смотрите канал сова лпс и добро пожаловать на наш необитаемый остров вернее как видите он обитаемый здесь живет черепашка и рыбка но сегодня мы не будем с вами играть ни в какую игру потому что сегодня я буду показывать вам свою коллекцию маленьких петов другими словами малышей Итак, давайте приступим Со -со. что быстро но я ведь не черепашка. Ну что ж, это мои малыши-птички. У всех птичек вращается голова, кроме той, что по центру. Это мои зайчики. У всех зайчиков вращается голова. Это енотик, лисичка и ежик. У лисички голова не вращается, а у енота и ежика вращается. Это мои африканские малыши. Леопардик справа, слоник по центру. И вот эта рыженькая, похожая на лисичку, зверушка. К сожалению, я не знаю, кто она. Может быть, вы мне подскажете. У них у всех вращается голова. Это маленькая лошадка. У нее тоже голова поворачивается. Это микроскопический леопард и две белочки У них вращается голова Это микроскопические собачка, две кошечки, лягушка, слоник и хорек Ни у кого из них голова не вращается Это две смешные сестренки-малыши Колли У них у обеих вращается голова, они достаточно крупные Одна в сидячей позе, другая в стоячей позе. Это два миленьких терьерчика и пуделек. У них у всех вращается голова. Это мои миленькие кошечки, у которых вращается голова и у которых толстенькие щечки. Это мои кошечки. А у рыженькой и у розовой в голове Строим магнит для того, чтобы мама кошка могла переносить их. У них голова вращается. У желтенькой кошечки справа голова не вращается. Это мой единственный и любимый котеночек. Это маленькая стоячка. Если сравнить ее с большой стоячкой, сразу видно какая она маленькая. Когда я ее купила, у нее голова смотрела в бок, но мне это не нравилось, поэтому я переделала и голова смотрит вперед. Вот такая маленькая симпатяшка. Это последняя маленькая кошечка, которая у меня есть. Это малыш и если вы заметите, это самоделочка. Этого котика я слепила из полимерной глины. Вот так. Если вам интересно, как слепить такого котика из полимерной глины, пишите комментарий в сообществе канала. Итак, дорогие друзья, вы посмотрели коллекцию моих маленьких подчеопов. Надеюсь, вам понравилось и было интересно. Моя коллекция постоянно пополняется, поэтому через некоторое время я сделаю снова обзор своих малышей. Надеюсь, вам понравилось. Вы смотрели канал Савайл с вами была Алекс. Не забудьте поставить лайки этому видео. Подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Люблю вас, дорогие друзья, и до новых встреч! ю -ху! би Би-би-би-би!